больше терять, а что нам терять, кроме славы, нам нечего больше терять пилотки, и волосы серы, но выпилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять, а что